Добро пожаловать на наш сайт. Меня зовут Эдуард, и уже несколько лет я занимаюсь интернет-бизнесом. Началось все случайно. Когда-то я познакомился с человеком, который показал мне новую бизнес-модель. Эта информация меня заставила задуматься, и после этого я принял решение заниматься этим бизнесом. И вы знаете, моя интуиция, она не подвела меня.